Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна ⁇ Голос здравого смысла ⁇ Здравствуйте, Леон. Добрый день. И прежде чем э, я позволю вам поделиться с нами вашими соображениями на, по поводу происходящих в стране событий, я позволю себе коротенькую ремарку, замечание о том, что ЗИЦ-председатель направился в Пенсильванию, и надо же не задача, по-моему, в Питтсбурге, если я не ошибаюсь, с... рухнул мост. Ну, как бы оно все ничего, вот поэтому, так сказать, и пытаются, выделили огромные деньги. Но я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в 2010 году эта сладкая парочка, я имею в виду Обаму и Байдена, получили в свое распоряжение без малого триллион долларов. Причем для того, чтобы восстановить инфраструктуру. То есть они говорили отремонтировать мосты, дороги, школы, в общем, все сделаем. Вот, похоже, на эти самые деньги этот мост так и отремонтировали. Вот такой результат. Сейчас ЗИЦ-председатель получил 1,2 триллиона долларов на восстановление инфраструктуры. Правда, справедливости ради должен сказать, что в том законопроекте на непосредственно восстановление инфраструктуры выделено не более 15%. Остальные это все, так сказать, не знаю на что. Я думаю, что и после освоения этих колоссальных средств мосты будут продолжать рушиться, дороги продолжают требовать ремонта, и школы, и так далее, и так далее. Но зато кто-то станет намного богаче. Вот такая ремарка, не мог мимо нее пройти. Восстановили структуру в 2010 -м. Ну а теперь... В Канаде происходят события, которые привлекают внимание не только, так сказать, американцев, канадцев, жителей этого континента, но и во всем мире, и, по-моему, где-то в Италии там а, дальнобойщики или водители а, намерены пр провести нечто подобное. Я думаю, что и во всем мире а, люди, а, работающие, откликнутся на это, и кто-то, может быть, повторит канадский опыт. Вот о Канаде, о том, что происходит в Канаде, о реакции правительства, в частности этого танцора Трюдо... А, ну, смотрите, давайте сначала начнем с того, что происходило в Канаде и что заставило людей каким-то образом вот, среагировать бурно, я бы сказал, среагировать. А, дело в том, что в Канаде э, население приблизительно на 80-85% привитых минимум одной прививкой. И у э, тракеров, э, то есть людей, которые вводят траки, работают на, так сказать, с связанными с грузовыми автомобилями, грузовыми перевозками, приблизительно то же самое происходит что по всей стране, то есть где-то, ну там, скажем, 80-85% привелись. Но а, дело в том, что а, есть люди, которые не хотят этого делать по каким-то своим причинам. А, кто-то кто не верит государству, кто-то считает, что это плохо, кто-то считает, что ему не нужно, кто-то переболел там, и тому подобное. А, много разных причин есть у людей. И а, государство Канада вдруг, а, ну правда, так сказать точно так же, как другие э, страны Европы и Соединенные Штаты Америки, начало проталкивать абсолютно тоталитаризм. Тоталистический... Тот... Тотали идеи, а, законы и тому подобное, типа того, что, значит, кто возвращается из-за границы, ну откуда за границей, Ответ что-то в Америку, возвращаешься обратно, если у тебя нету вакци... полной вакцинации, тебя вообще не впустят в страну, либо заставят ее сделать, а потом, значит, там карантин сидеть 8 дней там. А, и, вообще, и вообще заявили, что они не дадут никаким, значит, работникам вот этой индустрии работать, ничего делать, ничего возить, лишат их полностью заработка если они не подчинятся диктату э, штата и не вакцинируются таким образом, как штат от них хочет. Ну, сначала он хочет значит, двойную вакцину, эту, потом они захотят бустеры, потом второй бустер, потом что-то еще. Значит, а в Канаде достаточное количество вольно любимых людей, которые считают, что государство не имеет права вмешиваться в их здоровье, в их личную жизнь. И не только те, кто не привились, а многие другие сказали, что Ребята, где-то это должно остановиться, так как страна уже устала от локдаунов, от постоянных запретов, от разрушения малого бизнеса, от, от сокращения, так сказать, ухудшения уровня жизни, от того, что дети дома сидят, что они бесятся, что конфликты в семьях нарастают, ну, все, все остальное, что происходит из-за того, что народ в локдаунах сидит. То страна очень симпатизирует, в основном очень симпатизирует а, тем тракерам, которые а, стали как бы, ну, условно говоря, во главу этого движения. Теперь, что такое движение это? А, сначала небольшая группа а, водителей грузовых автомобилей а, заявила, что она поедет в Аттау, и будет там, значит, на своих вот этих самых огромных машинах кто-то с прицепами, кто-то без прицепов. И поедет и будет требовать, значит, у правительства отменить мандат, вот этот, который, значит, как у нас это делается. Да, мандат на обязательную прививки. Это, так сказать, разбежалось по интернету. Лидеры нескольких малых политических партий подключились к этому делу и стали пропагандировать через свои источники. И вот 15-го, по-моему, если не ошибаюсь, числа в сторону Оттавы, это столица Канады, начал двигаться такой, они называли его «конвой» а который состоял сначала из 15 этих автомобилей, потом значит, вот, огромных траков с прицепами. К ним присоединилось еще около 150 траков без прицепов. И потом еще присоединилось порядка 500 автомобилей, венов, малых грузовиков и тому подобное, с семьями, с поддерживающими. То есть это уже порядка 600 автомобилей, которые направились в сторону Оттавы, останавливаясь, объясняя людям по дороге, что происходит, почему они это делают делают, обещая, что они не остановятся, пока мандат значит, не отменят и тому подобное. Значит, Когда эта колонна стала двигаться, через несколько дней из других частей Канады тоже стали организовываться колонны, потому что тракеры все работают друг с другом в одних компаниях с одними центрами, с одними там диспетчерами и тому подобное. Они начали перезваниваться, общаться, поставить на интернете фотографии колонны. Значит, еще стали собираться еще несколько колонн. Я сейчас не знаю, их численности, но на интернете это все имеется, и идет движение практически со всей Канады, уже теперь не только водителей грузовиков, но и всех людей, которые их поддерживают, они едут в Оттаву. И они утверждают, значит, часть из них уже приехала, часть едет, часть стоит на границе, не давая сказать, ехать в, сказать, в Америку, из Америки, так сказать, там, в Канаду, из Канады и тому подобное, то есть останавливая трафик. Они говорят, что они готовы бороться, бороться до конца. Если в них начнут стрелять, сказали часть тракеров, у нас тоже есть оружие, мы будем отстреливаться. А поэтому не думайте значит, даже вводить войска. В Канаде немножко это легче делать. Тоже сложно, но немножко легче, чем в Соединенных Штатах Америки. Там тоже запрещено пользоваться войсками, но есть больше исключений, скажем, чем у нас. Поэтому есть реальная опасность того, что Оттава официально возьмет и бросит какую-нибудь там воздушно-десантную дивизию или что-нибудь еще. Но, скорее всего, будет все-таки пользоваться там всякими милициями, полициями, егерями и т.д. Значит, типа гвардии национальной, то, что у нас имеет. Значит, предсказывали, так сказать, ну, левые говорили, а это рассосется, там, 3-4 дня, там, они побузят, выпьют, потом подотрезвеют, им надо будет кушать, они поедут обратно, но вот... Пока не едут обратно, пока страна бурлит. И настолько поначалу Трюдо заявил, что это фринч. Фринч это значит ну, на окраине где-то, они а какие-то такие окраинные политики, доморощенные. Это просто крайне правые фашистствующие элементы решили разрушить мой социалистический режим, который так заботится о людях. Потом он по этому поводу замолчал. И сейчас есть некие основания предполагать, что он где-то прячется. Мы пока не понимаем, где он прячется, но, по крайней мере, мы не видели его так публично на людях. И никто особенно не подхватил его роль и не говорит от лица как бы правительства. А всякие чиновники что-то высказываются, говорят. Но противостояние пока мы не понимаем, насколько оно нарастает, не нарастает. Поэтому просто следим за тем, что происходит, но все больше и больше людей а, собираются и направляются уже в Оттаву, чтобы заставить их отменить сидение дома, неработу школ, уже теперь не только один конкретный мандат на вакцинирование тракеров. Я беседовал с журналистами в Канаде, в частности с Александрой Герсон, она а, имела беседу с а, организаторами этого движения. У них в эфире там выступали как раз и сами люди, тракеры, которые принимают участие во всем этом мероприятии. И он говорит о том, что народ откликнулся и собирали деньги для того, чтобы как-то люди существовали. То есть они принимают участие в акции, но они не работают, не получают зарплат, там же семьи кормить надо. Народ откликнулся, собрали там несколько миллионов под пять или около пяти миллионов и правительству удалось каким-то образом это дело заблокировать, счета. В общем, Атрюду объявил о том, что он якобы неважно себя чувствует. У него небольшая температура, очевидно, понос, дайперсы закончились, поскольку прервались цепочки поставок. Ну, это у них то же самое, плохо соснабжение. Да. Но это коснется и нас в том числе, потому что у нас же ведь основное снабжение осуществляется как раз с помощью этих ребят, которые колесят по всей стране, не по одной стране, в Мексику и в Канаду и так далее. Я думаю, что это и на нас отразится. И очень хотелось бы, чтобы, чтобы это противостояние закончилось, так сказать, победой здравого смысла. Не зря же программа ваша называется «Голос здравого смысла». Да, чтобы победой здравого смысла. надеюсь. А, Дело в том, что а, если большинство поставок из страны в страну, между континентами и тому подобное, осуществляется морским образом, и там вот самая большая загвоздка, которую устроили нам, значит, правительство Канады и Белый дом а, в, в Америке. Но дальше все зависит от... Раньше когда-то были железные дороги, а сейчас а, по железным дорогам, с моей точки зрения, меньше перевозится, чем на траках. Траки это основные артерии... Перевоза, вот распределения грузов, которые пришли, скажем, из-за границы или изготовлены в массовых количествах. Сейчас надо их развозить по городам, по весям, по магазинам, по базам там, и тому подобное. И это все, все делается с помощью траков. Траки жрут достаточно большое количество там, бензина или любого топлива, на котором они ходят. Конечно. Значит, во-первых, из-за того, что бензин и другое топливо сейчас взлетело, у нас все сейчас пойдет выше, выше и выше в цене, потому что, а, значит составляющая бензина достаточно, ну, бензин, любого топлива, достаточно высокая. А кроме того, сейчас еще количество, значит, определенное, где-то 15% американских и канадских тракеров не смогут заезжать на территорию других стран, если не будут отменены эти мандаты. Значит, у нас на 15% уменьшится количество распределения, и плюс к этому достаточно много людей начнут пытаться каким-то образом экономить на бензине, экономить на топливе, и значит что-то начнет происходить с уменьшением количества поездок, потому что они будут пытаться, так сказать, реже ездить там или что-то еще делать. Так, значит, а раз так, то значит взлетят также и их услуги в цене. То есть, в общем... Вся эта история, которая началась в Канаде, сейчас грозит и нам, и Канаде, и, возможно, в Мексике, хотя я не уверен про это. Да? Но там огромные доставки есть, кстати, американские в Мексику, да, которые тоже идут частично поездами, а по большей части вот на таких трактах, на больших грузовиках. Вот а сейчас просто я не представляю себе, насколько дефицит будет увеличиваться и насколько будут увеличиваться цены. Ну и возвращаясь а, к этому, к этим обязательным прививкам и так далее, а, вот я уже сегодня, по-моему, упоминал о том, что Институт Хопкинса провел анализ, есть данные о том, что в странах, которые наиболее активно сотрудничали с компанией Pfizer и, так сказать, количество вакцинированных довольно высоко, самое высокое, чем выше количество вакци процент вакцинированных в стране, тем на сегодняшний день выше процент, заболевших ковидом я не знаю есть ли тут прямая связь между этим хотя ну, если... а, я я влезу на секунду да потому что я читал полгода тому назад несколько материалов по этому поводу где специалисты как раз в которые занимались прививками занимались эпидемией и тому подобное говорили что а, значит, вот когда иммунитет собственный работает, то он а, работает следующим образом. Приходит вирус, на этот вирус идет бурная реакция. Мы переболеем, там, там, до этого мы болеем, там у нас температура поднимается и прочее, усталости. да. Но что это такое? Это просто симптомы того, что наш организм учится, пытается бороться и учится бороться с этим вирусом. И дальше в результате, так сказать, не дай бог, там кто-то умирает, но те, кто проходит и, что называется, выживают, таких мы знаем, там 99,9%, а они вырабатывает их тело, их организм, вырабатывает механизм борьбы потом с этим и похожими вирусами. Теперь, когда делается вот это нового типа прививка, а у прививка совершенно другая, не та, которую Пастер делал. А и Пастеровские все остальные прививки на белом свете были вот до вот этих вот последних, это было совершенно другого типа прививки. а Идет... Но обучение организма реагировать на какие-то определенные части, элементы этого вируса. и а, значит Во-первых, вместо того, чтобы развивалась, ширилась, там, углублялась и тому подобное твоя собственная иммунная система... А эти функции берут на себя антитела, которые были созданы с помощью вот нового типа прививок. Теперь они работают на какую-то небольшую определенную часть вируса. И если приходит следующий вирус, у которого другие части другие, то мы совершенно... Во-первых, иммунная система сама ослабляется. От того, от того, что происходят эти прививки, она привыкает к тому, что... Есть внешняя помощь значит, ты хуже реагируешь на них, теперь значительно меньше остается значит, белых временных телец и, и всего остального, что должно бороться с, с а, заболеванием, чем после действительно, после того, как ты переболеешь, твоя иммунная система среагировала. Поэтому, скажем, есть три категории людей. Категория номер один, которые прошли через прививки, категория два, которые прошли через обычное нормальное течение болезни, Категория 3, которую не болели, не прививались там и тому подобное. Да? Вот Я не знаю, как вот эти люди, которые не болели, не прививались. Но из двух категорий прививка и так, поэтому иммунитет. Или нормальное заболевание, так сказать, протекало нормально, ты заболел. И сам организм победил. Возникает иммунитет. Может Между этими двумя категориями, те, кто с прививками, должны заболевать намного больше. Да. Ну, а, очевидно, вот данные как раз и подтверждают эту версию. Так вот а, с начала февраля вступает обязать, а, указ об обязательной вакцинации медработников, а, что приводит к катастрофе в системе здравоохранения. Там и так шорточ. В Нью-Йорке, по-моему, уже отказывают. В Лора Инграм репортаж делала. Не помню, в каком городе, но, во всяком случае, смысл сводится к тому, что а, медработники намерены покинуть госпиталь, который требует вакцинации, а госпиталь их теперь удерживает, не отпускает под разными предлогами. Там и так шорточ колоссальный. 700 работников, а, по-моему, из Мэя клиник а, увольняются в связи с обязательными требованиями при, при, прививаться. Это же катастрофа на самом деле. Ну и вот тут сразу же думаешь, это делается по глупости, или это делается умышленно? То есть, так сказать, сделаем так, чтобы все начало разваливаться, чтобы там ввести какую там новую систему, типа, обязательно, ну, как в Советском Союзе было. да, Врач не работает на себя, он работает на государство. Государство говорит, где ты сидишь, государство говорит, чем ты занимаешься, государство оплачивает и тому подобное. То есть, то, что называется здесь, значит, один оплачиватели, да, OnePE System, когда только государство платит. А государство платит, отнимая у нас, естественно, деньги. Да, помните, там, я не знаю, вы помните или нет, но я-то получал, когда пошел на работу, когда мне было там 17-18 лет, я получал 94 рубля. Что, значит, в те времена, наверное, хватало только на то, чтобы перекусить два раза в день и, может быть, иногда поехать на трамвай. А все, все остальные деньги у нас забирали, потому что нам объясняли, что зато вы получаете бесплатную медицину, практически бесплатно живете там дома. Ну, правда, вот моя семья почему-то платила там 11 рублей 37 копеек, не помню почему, я имею в виду, моя семья родители, я, так сказать, уже не помню, да, за квартиру. А бесплатно, так сказать, там, я не знаю, там отдых на Черном море, кто хорошо, кто хорошо себя вел. И много других бесплатных вещей, включая бесплатное обучение во всех уровнях так сказать, обучения. Да? То есть деньги у нас отнимали и тратили. Вот этот самый хозяин наш тратил, как он хотел. Неважно, хотели мы этого или не хотели. Вот, может быть, этого они все пытаются добиться. засунуть нас в такой же строй, к которому мы сбежали из Советского Союза. Возможно. Значит, если в начале всей этой пандемии Скажем, глобалисты платили деньги Средством массовой информации Для того, чтобы они нагнетали страх И 24 часа в сутки, семь дней в неделю По телевидению на нас давили, давили, давили Выясняется, что Гейтс там Билл Гейтс имеется в виду потратил чуть ли не полмиллиарда долларов оплачиваем э, там cnn msnbc журналы газеты и так далее то чтобы нагнеталось. сейчас э, ситуация в частности в европе несколько изменилась там меньше стали говорить э, нагонять страха но при этом то есть вот страха как такового то есть оно она уже перестало работать и они как бы зам, почти замолчали об этом но зато по-прежнему вот э, в частности Евросоюз заявил о том, что вот необходима, так сказать, фиксация, цифровой учет и так далее, и так далее. А, то есть вот то, что раньше называлось теорией заговора, ну, грубо говоря, чипизация людей, да, на самом деле, может быть, не, чип, не чипы, хотя чипы тоже применяются. У нас э, в нек. Вон, в Вискансине я помню года два назад э, э, были, были репортажи, как добровольно там работник какой то корпорации позволил ему ввести чип, там, сказать под кожу на ладонь с тем, чтобы не пользоваться там карточкой как-то это. Вот такой тотальный учет, то есть каким-то образом контролировать всех. Вы рассказывали ситуацию, когда, да, Federal Резерв вслух говорит о том, чтобы перейти на цифровую валюту, отменить наличные деньги. И вы тогда предсказывали довольно неприятные вещи, и, похоже, похоже это становится реальностью. Во всяком случае, попытка реализовать эти проекты становится реальностью. Дело в том, что а, цифровой концлагерь, как уже теперь начали это называть, а, очень общее понятие, а, он мечта любого бюрократа. Под бюрократом я имею в виду политик, руководитель, а, ответственный, то есть любой человек, который, а, скажем, отвечает, допустим, за порядок в Нью-Йорке, да, а, ну вот как здорово было бы с его точки зрения, если бы они могли после того, как произошло там недавно какое-то убийство или что-то еще, тут же нажать на кнопочку и выяснить, кто из, из людей, потому что у каждого человека под кожей или где-то еще сидит небольшой чипчик такой, да, кто был там в этом районе. А, то есть таким образом они будут легко бороться с преступлениями и, наверное, даже доведут до того, что преступления там, ну, почти исчезнут. А, с воровством, с а, кучей других вещей, с драками. Вообще наблюдать за людьми будет очень легко, да. Значит, вместо того, чтобы сидеть там с классом а, или там, так сказать, наблюдать за ними, у учителя есть там, допустим, какой-нибудь там а, компьютер, на котором... Все ученики у нее, сказать, как только они куда-то отходят или уходят, сразу же... Высвечивается, что он отошел там, или что-то еще. То есть, полная тотальная слежка с точки зрения руководства, она потрясающая для того, чтобы легче было руководить. Значит, с точки зрения глобалистов войн практически не будет, если все будут под контролем. Да? И все под одним правительством, естественно. Например, штат Огайо не будет нападать на штат Индиану, просто потому, что они принадлежат к тем же соединенных Штатам Америки, у них собственных войск нету, собственной валюты нету, собственных, я не знаю, там способов или даже причин идти воевать друг на друга нету. Все решает государство, решает сколько человек должно родиться, сколько человек должно здесь жить, сколько человек должно переехать, какого типа люди будут будут наверх двигаться куда-то, какого нет. А кому вот деньги цифровые, так сказать, да, пошли. То есть нельзя заложить в в диван там, или под, под матрас, там, не знаю, там 100 тысяч долларов, если что, жить с этих денег. То есть, в тот момент, когда государство считает, что ты что-то неправильно сделал, нехорошо, там, напился пьяный, там, набузил, вот тебе на два дня перекрывают доступ к твоим деньгам. А дальше больше. А дальше ты сказал что-то против своего начальника. Начальник взял, нажал на кнопочку и на месяц у тебя вырубили доступ к твоим деньгам. А кроме того, можно нажать на кнопочку и твоя машина не будет ездить дальше, чем 50 миль от твоего дома. Ты будем спасать Спасать природу от нас. И нам скажут, точно так же как с ковидом, нам сказали, две недели посидите дома, ну три максимум, после этого все кончится, и мы разберемся, кто больной, кто нет, изолируем больных, и все будет прекрасно. Вот сколько уже прошло с этого времени? Полтора, два года. То есть, также нам скажут, что вот на год надо оставить, на два года оставить природу в покое, чтобы никуда не выезжали, чтобы мы сидели дома. Неужели вы не можете на два года сделать такую жертву, что а природа за это время озеленеет? А Придет в порядок и земля перестанет умирать, а потом выяснится, что это мало этих двух лет, а потом вообще забудут о том что э, можно было не ездить куда-то. Ну ладно, значит, э, да, кстати, э, значит, те, у кого будут определенные отметки в паспорте, назовем, так сказать, их особо важные люди или слуги народа, они будут э, иметь возможность ездить куда угодно, у них машины будут ездить. И куда угодно, и карточки будут работать где угодно. Да, я думаю, что нам пора уйти на небольшой перерыв, а потом с той стороны перерыва попросить наших слушателей звонить. Буквально три минутки перерыв, и мы вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Голос здравого смысла». Леон Вайнштейн, телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять Звонки, добрый день, пожалуйста, в эфире. А вот, здравствуйте. Когда-то Марк Фэн писал о том, что все мои смерти считают преждевременными. Скажите, пожалуйста, вот на Инципелосе вот одна местоподобная вышла. Ведь ее уже как-то похоронили мерополитически, а она вот взяла на прошлом деле, на этом деле объявила о том, что она еще будет переизбираться. И мы слышали о том, что она переезжает во Флориду. Сможет ли она во Флориде избираться, или она по-прежнему будет у вас в Калифорнии избираться? Спасибо. Я не знаю, имеет ли она возможность собираться во Флориде. Для этого надо сделать ее так называемый основной адрес. У человека может быть там 3, 5, 10, 40 домов, но один из домов или квартир, в которых человек живет, является его вот основным адресом. Это все банки всегда спрашивают, и политически тоже. Это есть значит, то, то, где ты можешь избираться. А Дэнси Пелоси, да, она, как бы, так сказать, все говорили о том, что ей пора уходить, и ей давно пора уходить. Но она очень талантливый человек. Человек, который, у которого огромное количество, похоже, нитей информационных рычагов давления там, и тому подобное. И поэтому избавиться от нее, она уже с моей точки зрения давно перестала быть положительным фактором для да, Демократической партии, но избавиться от нее Демократия не может, потому что вот чего-то у нее есть такое на них, чего они боятся против нее очень серьезно пойти. Все те люди, которые пытались против нее идти, они, видите, проиграли много лет. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, конечно, вот эти все глобалистические вещи, когда э, они хотят превратить нас в рабов электронных, в роботов Это очень страшно. Моя сотрудница мне рассказывала об этом New World Order давно, очень давно, еще года три четыре назад, и я не хотела верить, в основном потому, что она говорила, что центр в Астане. Я не могла представить, чтобы центр, ну, такие глобалисты выбрали такое, такое неудачное место по климатическим условиям. Но э, теперь я как бы говорю, э, как бы закрываю глаза, какой там центр, какая какая разница, они могут это для, ну так сказать для прикрытия придумать, что восстание на самом деле собираться где-нибудь в Лондоне. Но это не важно, важно то, что это все, к сожалению, правда. И вот у меня единственный вопрос остается: успеют ли они? Уничтожить нашу страну внутри и снаружи. Снаружи, я имею в виду, они уничтожают уже репутацию Америки как э, самой сильной державы и превращают ее вообще в ничто. Э, уже Германия выступает против Америки, забывая о том, что э, Америка возродила Германию из пепла, можно сказать. Вот. и э, ну как, ли они за, за время этого ничтожества, которое сидит в Белом Доме, и э, удастся ли это ну, как бы затормозить, остановить в результате выборов вот этих, которые будут в в, в этом в двадцать втором году, да? Ну смотрите, ну, я, конечно, не оракул, не Кассандра, так сказать, я не вижу будущее, но значит, скажем, вирус, вирус Карла Маркса, он где-то сто тому назад, значит, поразил Европу и даже больше, чем сто уже, да. Ну вот к нам сюда пришел с большим запозданием. И мы не знаем, это та же самая страшная мутация вируса, которая так сказать, уложила так сказать, СССР и куча других стран в длительное заболевание, от которого потом избавиться было очень сложно. Или это какая-то другая мутация, более легкопереносимая. Либо, так сказать, мы, мы уже, Америка, все-таки посмотрели на, на то, что происходило с Россией, с Европой, там, с другими странами, в Азии и т.д. И все-таки большее количество Людей а, будет сопротивляться этому, мы выясним это на самом деле отчасти в 22 году. А так сказать, для завершения в 24-м. Я думаю, что а, Америка являясь в основе своей страной очень индивидуалистической, когда у любого фермера есть свое мнение, в зависимости от крестьянина, который жил там в Лапотной России на да, те времена, и э, у которых никакого мнения не было вообще, ничего не понимали, ничего нет. Единственное, что вот хотели, чтобы им давали пахать, э, сеять, жать, так сказать, и там жить какой-то своей нормальной крестьянской жизнью. А, точно так же Люмпины, в которых их превратили. Э, рабочих в России а, в свое время, да, они тоже не имели никаких своих мнений. Здесь Америка все-таки а, и более информирована, и более подготовлена, и готова драться за свое. Ведь смотрите, в России никогда не было такого, чтобы... Ну, только, так сказать, мужики на вилы. да, Сенька Разин, там, Пугачев и тому подобное. А так, чтобы организоваться, серьезно сопротивляться. Вот как в Канаде сейчас это происходит. Так сказать, ни в Европе, ни в Америке это... Ни в Европе, ни в Восточной, не в Западной, не в, в Южной, там, Северной Корее, нигде угодно. Этого всего не было. Все-таки Америка не такая. Поэтому у меня есть... А, Ну, скажем, я бы дал на это процентов 80 на сегодняшний день, того, что вот в этом году, в ноябре, мы серьезно выметим а, демократов из Конгресса, мы, я надеюсь, возьмем также и Сенат, это еще не прописано, что называется, но есть серьезные, так сказать, -то, Сенат там где-то там. 55 процентов, я думаю, есть на сегодняшний день, что мы его возьмем хотя бы там один или два преимущества голосового, чтобы было. Поэтому я думаю, что мы задержим развитие вот того что гнойника, который у нас в Америке сейчас происходит с помощью выборов в Сенат Конгрессе, местных выборов в ноябре. И а, поэтому демократы так пытаются, стараются сейчас как можно больше, извиняюсь, дерьма всякого наворочить, для того, чтобы украсть, как можно больше развалить, как можно больше делают какие-то совершенно страшные, с моей точки зрения, вещи, лишь бы, значит, быстро-быстро-быстро успеть сделать то, что они хотят сделать, а именно развалить капиталистическую свободный рынок Америку и привести нас к какому-то вот такому, так сказать, социалистическому знаменателю, как они, мы-то понимаем, что это союз, союз а они говорят о это Швеция, это Швеция. Швеция, я вот только что недавно выпустил 30-минутный ролик о том, что в Швеции ничего подобного больше не происходит, потому что где-то в районе 90-х прошлого столетия шведы поняли, что происходит, и с помощью реформ долгих кровавых, ну кровавых не в смысле крови текут, а в смысле так сказать сложности их прохождения. Привели Швецию обратно в капиталистический мир из мира социализма. У них до сих пор есть некоторые пережитки, которые держат их внизу. Но тем не менее там промышленность убивается, лучше стали люди жить там и тому подобное. Вот посмотрим, что будет происходить. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Еще раз, раз, всем. После героической смерти Джорджа Флойда э, у нас демократы и не только демократы э, поддержали движение БЛМ и даже в Европе все стали на колени. Э, скажите, пожалуйста, вот этот подчин водителей канадцев кто-нибудь у нас поддержит или только итальянцы все же рискнули поддержать? Спасибо. Ну, Сережа, у меня нет нас, никаких насколько том, я знаю, у нас есть подобное движение. Насколько я знаю, к вот этому конвою э, свободы присоединились и американские тракеры. То есть, да, из внутри канады. Да, они направились туда, поскольку там, ну, как бы сконцентрировали все свое внимание. Ну и потом, скажем, против тиранических действий правительства федерального или там локальных правительств, таких неофашистов, как Ньюсом, как Прицкер, как в, в, в Нью-Йорке. В минувшие выходные в Вашингтоне прошло тоже массовое мероприятие, на котором выступили врачи. Сп... Да, все правильно. Очень интересно, что сейчас начинают обнаруживаться все больше и больше информации о том, как закрывались рты тем людям, которые говорили, писали, доказывали вредность прививок, вредность сидения дома, сказать, вредность тех мер, по крайней мере, чтобы расширенных мер, потому что можно было применить определенные меры к группам риска, а было применено это ко всей стране. Вот против этого восстало очень много как исследователей, так и а, медиков, так и ученых, так сказать, в разных, разных науках, в том числе и вирусологии и тому подобное. Но а, когда они пытались высказывать в каких-то там журналах или интервью или письмах свои мнения, то... А, одновременно из одного центра, которым один из руководителей, который является знаменитый уже сегодня, печально знаменитый доктор Фаучи, а, значит шли указания и вся пресса стерминела бросалась на них называла их там, никудышными учеными то есть а ученые там на уровне нобеля то до да, профессора там харварда стэнфорда и тому подобное да, вот они тут же становились никудышными становились искателями э, славы обманщиками там и туда то есть их репутация сказать, мужик который придумал как доставлять там определенное количество, определенные вакцины до, до частей нашего тела, значит, он тоже сказал, что ни в коем случае нельзя вот эту новую вакцину применять без того, чтобы еще 10 лет ее протестировать, потому что мы не знаем, куда вот его это несущее доставит эту вакцину, может она пробьется через, через оболочку мозга. Вот, и просто в мозг доставит, что будет ужасно совершенно. Так вот, значит, сообщили, что он никакого отношения не имеет к этому изобретению. Что он там что-то когда-то случайно сделал, но на базе этого уже давно все ушли там, и тому подобное. Значит, то есть... Концентрировано с помощью продажной прессы и с помощью социальных сетей замалчивались, оболгали, выкидывались с работы, не давали публиковаться огромному количеству специалистов, а даже отнимали право на лечение, то есть лицензию доктора, так сказать, врача, тех, кто прописывал в соответствии с клятвой, которую он дал, клятвой Гиппократа, если вы знаете, вот, прописывал в соответствии с этим какие-то терапевтические средства для лечения ковида. Это было строго запрещено, и кто смел это делать, либо, так сказать, их изгоняли, либо вообще, как я сказал, отнимали лицензию на работу. То есть все это, к сожалению, концентрировано, все это ведется из одного центра, и похоже, что... Это по всему миру идет такая вот, ну, как бы так сказать, прессинг правды для проталкивания каких-то своих идей задач. Да, действительно, изобретатель вот этой МРНК-вакцины, доктор Роберт он который выступал с предупреждением о том, что ни в коем случае, во-первых, детям нельзя. Кстати, цифры стра довольно страшные, если уж говорить о молодых людях, которые вакцинировались. А миокардит такое заболевание, воспаление сердечной мышцы, заболевание сердца. Приводится в статистика, скажем, в 2019 году было всего 4 случая таких, в 2020 году 4 случая, а в 21-м году 2236 случаев заболеваний миокардитом среды молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет. Так вот, доктор Малоун а по, по этому поводу. Выступал с предупреждением, его, конечно же, заблокировали его с YouTube, там, с Twitter, везде удалили, заблокировали. Он выступил на подкасте Джо Рогана. Есть такой, причем у него аудитория больше, чем у CNN и MSNBC вместе взятых. И тут же старый козел Янг, Spotify... А, значит, заявил, предъявил ультиматум или я или Джо Роган, уберите его или меня. Но ну, так сказать, музыка этого обалдевшего либерала была снята с, с, с платформы. То есть они побоялись удалить Джо Рогана, потому что у него последователей слишком много, который тоже откровенно выступал, который проводил интервью с Гуптой, этот специалист на CN, помните, доктор Гупта. И тот промолчал, когда он сказал: "Ну вы же лжете на вашем канале, вы же занимаетесь ложью, вы же просто в открытую, например, на голубом глазу лжете". В общем, все это, все это начинает всплывать. Правда постепенно находит свой путь. И, по-моему, начинает, ну во всяком случае, Facebook начинает, э, так сказать. Не, придерживаясь свои драконовские методы позволяет уже какой-то информации просачиваться и так далее я думаю и это наталкивает меня на мысль все-таки что а, вот пандемия это такой газлайтинг, это такой, такой отвлекающий маневр основная за ну кроме того что они заработали увеличили скажем компания Pfizer увеличила свою прибыль в два раза то есть уже за 2021 год они заработали более 80 миллиардов долларов. А Какая-то часть из этих денег, безусловно, пошла на подкуп политиков продажных, которые реализовали вот запланированные вот эти локдауны и прочие меры, и нагнетание атмосферы. Какая-то часть денег пошла на оплату проституток средств массовой информации, которые поддерживали этот нарратив. Но вот что касается цифровой вот, это вот Цифрового концлагеря, как вы выразились, по-моему, это и была основная цель, взять под контроль всех и вся. И управлять таким обществом действительно очень да, Я тоже так считаю, потому что сейчас это пандемия. Я, кстати, я считаю, что где-то там в марте, апреле, ну там... В июне, самое позднее, средства массовой информации начнут нам рассказывать, как побеждена пандемия и требовать, чтобы Байдену отлили золотую статую, как победителю ковида. Победителю не знаю, так сказать, будет это не будет, но вот как бы по логике, мне кажется, что в эту сторону нас будут двигать. Точно так же, как я считаю, что Байдену готовят Нобелевскую премию мира за то, что он остановит так называемую Третью мировую войну. Она уже вот-вот произойдет, а он, значит, все, все что называется, в дерьме, он приходит в белом фраке и всех разнимает, и ему благодарное человечество вешает медаль на шею. Да. И по поводу... У нас еще есть немного времени. Давайте тогда попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Я хотел, Леона и вас, Сергей, поблагодарить за то, что вы поднимаете такие очень важные темы, потому что вот эта вакцинация... Многие до сих пор люди, когда не сомневаются, что может быть сговор, Я не буду говорить, что там какой-то тайный или не тайный между правительством и корпорациями. Вот. Но на самом деле уже предсказано, что этот 22-й год будет очень тяжелый год. Он будет такой трансформационный. Многие люди начнут просыпаться. А вот весной 23-го вся вот эта ложь по поводу прививок, ковида и всех этих вещей, она всплывет. И тогда будут серьезные перемены. Но этот год будет непростой, 22-й. То есть он будет такой очень трансформационный, скажем так. Ну, я вам очень благодарен, что вы поднимаете тему. Это сейчас просто необходимо, чтобы люди слышали об этом, и на эту тему обязательно надо говорить. Всем добро. Спасибо. А, спасибо большое. И, ну, никто не может точно что-то предсказывать, а, потому что одна сторона пытается раскопать, другая сторона пытается скрыть а, и т.д. Посмотрим, посмотрим. Но то, что будет 2022 непростым годом, я, то я вам гарантирую. Но ну, то, что одна сторона пытается закопать, а другая вскрыть, это тоже становится очевидным, явным, и об этом уже вслух говорят. В частности, Джим Джордан рассказывает хронологию событий, когда э, доктор Фаучи этот штимп узнал о том. То есть ему написали люди, которые э, непосредственно занимались этой проблемой, а ученые э, написали, так сказать, записки, что дескать, не может быть, чтобы это был естественный процесс эволюции. Это, скорее всего, его инженерии на что доктор Фаучи там очевидно с ними связываться ну, в общем стало достоянием гласности его переписка эти люди которые там э, заявили о том что это э, утечка из лаборатории через четыре дня поменяли свое мнение а через пару месяцев выяснилось что они получили грант в размере практически 9 миллионов долларов на свою работу то есть а, доктор Фаучи предпринял колоссальные усилия. Я вчера послушал а, Малвени. Помните, был такой чифф оф Майк Малуэни. И он говорит: да, у нас даже и в голову не приходило, потому что он говорит: да, нет, ни в коем случае нет никаких вообще оснований предполагать, что это могла быть утечка. Но они как бы доверяют, все-таки считали его самым главным специалистом в этом деле. Да. А он, оказывается, имеет непосредственные связи с Китаем. Он и финансировал на самом деле gain of function, вот эти исследования по увеличению, так сказать, смертоносности и так далее. Да, он, он делал это в Америке, потом, когда американский конгресс запретил это делать то вместо того, чтобы уничтожить, они договорились с китайцами и французами. Французы дали 30 миллионов долларов, построили лабораторию в Ухане. А американцы над... перенесли все свои опыты, все свои образцы и тому подобное. И более того, на год послал он туда Фаучи, и там его люди поехали на год учить китайцев, передавать им опыт. А потом, в общем, помогали, смотрели, следили за тем, что происходит. — И для некоторых он, ну, не для некоторых, а для значительной части, особо одаренных, а, так сказать, особо либеральных избирателей, населения нашей страны, доктор Фаучи остается таким светочем, героем. Я посмотрел компиляцию, где-то, по-моему, не помню на каком канале, компиляции из его, а вернее из выступлений там MSNBC, но ну, в общем, всех этих ABC, CBS и так далее. Доктор Фаучи — герой, он герой, он герой, он... Мама дорогая, человек, который финансировал, по сути дела, биологическое оружие, которое было использовано против нас, унесло миллионы жизней во, всей, во всем мире, обрушило всю экономику, и для этих ублюдков он остается героем. Я не... мы, живем, мы живем в эпоху абсурда, а, и ничего странного в этом нет. А, то есть я все равно удивляюсь, как все остальные, но ничего странного в этом нет. Ну что, господа, мы подошли к концу нашего, нашего да. разговора, я так смотрю. Леон, огромное спасибо. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя и до встречи в следующий раз. До встречи, до свидания.